Магистранты Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета посетили Тюрингию, зеленое сердце Германии. Поездка прошла в рамках обучения магистратуре двойных дипломов, реализованной совместно с Фрайберской горной академией. Эти ребята учатся на втором курсе магистрской программы «Стратеграфия нефтегазоносных бассейнов». По этой программе студенты один год учатся в Казанском университете, а затем они могут ехать учиться на один год в Германию, в Афгайберскую горную академию. Занятия в Германии проходят как внутри университета, в аудиториях, так и включают в себя полевые экскурсии. Молодые геологи Зульфат Гарифуллин и Наиля Резаддинова отправились на изучение пермских разрезов, большой интерес среди числа исследователей. Напомним, с Фрайберской горной академией Институт геологии нефтегазовых технологий тесно сотрудничает с 2015 года. Они вот сейчас занимаются подготовкой дипломной работы, магистрской работы. В сентябре защита в Германии, и потом они получают диплом Фрайберской горной академии, диплом германского образца, который позволяет им работать в странах европейского содружества. Диана Желенкова, Универньюс.